Привет, мужики, у вас сегодня будет халява В виде денег на баланс В общем, это фейл и у них новая Бонусная система Вы просто переходите по ссылке, в это поле Вводите промикс прикрепа И получаете бонусный баланс Кстати, чтобы его вывести, не нужно отдепать ни копейки Ну только, чтобы активировать промик Вот этот надо все выполнить И короче, отыгрываете и после этого выводите У меня 5 баксов, я честно не знаю Сколько получится выбить для вас Но надеюсь, это тоже будет нифига не маленькая сумма Короче, сегодня, знаешь, просто с нолик. 0... С нулям бы мы попробуем что-нибудь Из этого забрать Чел куда-то побежал, нормально В общем, в чем прикол? Промик вели, Есть бонус, нужно с 5 баксов отыграть 15 Насколько это реально? Ну, в теории это сделать возможно Я сразу выставляю, давай 4 доллара на 1 и 1 Подожди, а где ставка? О, нормально, можно балансом зафигачить Подожди, а, введите сумму Давай 4 поставим Но в теории сейчас а, до, до, должна произойти ставка с бонусного баллика а, Создать ставку на 4 доллара Так, а бонусный баланс у нас ушел Да, короче, прикол в том, что типа у тебя будет 5 баксов да, Если ты поставишь 6, у тебя спишется основы А если поставишь, там, ну вот как раз доллар 4 вот, Ну он вот так, в принципе, и зайдет И отыграть это не так и сложно То есть, изначально будет пятерка а, Допустим, заливаешь пятерку, уже, считай, 5 отыграно, осталось здесь. А если мы поставим скинчиком вопрос. У меня, кстати, тысяч баксов на балансе осталось с прошлого ролика. Поэтому сегодня будет контент помимо вот этой вот халявы, которую попробуем отыграть. Давай-ка пробуем купить скин за 10 долларов. Мне просто интересно, как у них эта система работает. Так, стоп! Можно как-то скин поставить. Ладно, инвентарем сейчас зафигачим, нормально. 1.2 самый сейвовый коэффициент. Вроде бы как. Очень надеемся, что он реально самый сейвовый. Ну, по моим подсчетам. Вот на фейле вроде оно сейвит. Все равно на 1.2, потому что коэффициенты ниже 1.2 заходят редко. Так, вот здесь мисклик произошел, почему-то 19 Нам нужно 1,2. Будем, в общем, надеяться, что все будет прозже Это реально вот так произошло. Ладно, давай попробуем еще раз, короче, 4 на 1 и 2. Вот, скином не поставилось, и хорошо. А, подожди, скином поставилось у нас 1 и 8 на балансе. Ну, это фейл года, по-моему. А, окей, давай поставим один. Ну, типа, просто один Тут столько не заходов было. Я хочу долбануть на 2, реально? Можно на 2 поставить? Ну, типа, должна двойка зайти, 2 единицы было. Давай пробуем забрать. Да, смотри, он дальше отыгрывается, опять двушка. Блин, было 5, осталось 2. Хреново определенно, но, тем не менее, это не нужно, хотел сказать, не нужно отыгрывать не нужно депать, чтобы халяву это вывести. Ну, это, в принципе, классно. Опять же, если выполнены условия. Там э, деп в этих условиях 25 центов, но выполняете все вот эти условия, то есть, в основном здесь 25 центов. Короче, если вы поднимете с промика, там, условно долларов 10, можно 25 центов за депать и уйти в плюс. Это, ну, реально. То есть, я, опять же, не знаю, насколько у вас э, будет, собственно, вот это вот э, бесплатный балик. Реально без понятия. Но это, скорее всего, будет меньше, чем у меня. Ну, типа, в принципе, если реально дойти до десятки, до десятки с этого балика, да, а после этого того, как ты короче его полностью пройдешь короче полностью вот играешь, что тебе это зачислится на main balance а, тем не менее блин я опять один поставил Слушай, я хотел 2 поставить я короче по приколу вот здесь вот пишу 2 а должен по приколу писать вот здесь и в общем а, за место суммы ставки ставлю просто коэффициент ушку тем временем у нас отыграно 10 баксов и 1 а 333 мы уже можем в принципе обменять на скинчик и вывести долбану сюда 3 и вот ну сейчас мне кажется должен быть слив реально я так чую почему я ставлю я не знаю но жоп чую что должен быть слив. Тем не менее, пробуем. Если отыграется, то мы это сделали. Ну что, наверное, за минут пять мы это сделаем. Надеюсь, что зайдет. Там человек ключ поставил. Зря, если он трейдабельный, можно вывести инвестировать. Потому что ну, типа, вот эти ключи по факту бля. Просто надеюсь, что зайдет. Давай-ка заберем нафиг от греха подальше. А вот эти ключи, которые не трейдабельны, они стоят больших денег. То есть 12 долларов стоит ключ. В рублях это где-то больше косаря явно, то есть 15 долларов сейчас это это это где-то косарь 100, наверное. Ну опять же, о, мы, кстати, почти прошли вот эту вот историю бесплатную. В общем, короче, трейдабельный ключ. Чьи они в перспективе могут офигенно подорожать И вот, а, сумма 4.53 переведена на, на основной баланс То есть мы отыграли и в принципе сейчас можем выводить Если у вас получится хотя бы до 5 баксов дойти Ребят, реально депайте 25 центов, вводите. Ну это прям крутая тема А, подожди, там чтобы промик вести нужно 25 центов занести Все, забираю свои слова назад У кого выполнены условия, можете забирать промик Не, ну слушай, если так, 4 бакса, 25 центов деп можно окупиться Но опять же, ну это, ну это сложновато То есть вы должны это прекрасно понимать А тем временем, чем мы сделали 4 доллара Давай по приколу просто 4 доллара ставим на x2. Подожди, здесь же ставка, я забываю. Если мы сейчас делаем 10, ну это вообще будет неплохо. Но сомневаюсь, и смотри, мужик, ты побежал далеко, уже x8, что-то прям как-то далековато. Залетаем на x2, ну типа тут было 17 по итогу, и ну что-то вот как-то же что не зайдет. Но тем не менее, типа смотри, надо было выводить, если бы это для меня было хлеб. Ну окей, короче, теперь переходим уже к основному балику. У меня 5000 долларов, 5000 баксов. В рублях это, ну это много, вы должны прекрасно понимать, что это много. Для вас здесь Америку не открою 5757, ну примерно Курс 68, это 391 Тысяча рублей, просто на секундочку Так, у меня интернет сказал, салям алейкум Но ну, я надеюсь, что это не так, да У меня просто какая то баг с браузером, был окей В общем, мы переходим в магазин скинов И сейчас пойдет, конечно же, жесть, грязь и прочая история Самые дорогие скины, которые тут есть Давай сразу посмотрим, от 2000 долларов Да, в принципе, самые дорогие, короче, это вот Но мы, естественно, все это дело покупаем Ибо, ну, а что нам, да? 27 долларов на балансе, очень много перчаток вы инвентаре. И вот сейчас вот эти ставки по 1 и 1,2 пойдут очень и очень красиво, круто, офигительно. Почему, спросите вы. Потому что нам нужно поставить инвентарь. И вот эти перчатки, допустим, которые стоят всего-то 1800 долларов. Опять же, переводим цену в рубли. Это 125 тысяч. И если э, мы пройдем 1 и 1,2, это будет 2206 долларов. То есть, плюс почти 400 баксов. Ну, 300 точно есть. Такой маленький коэффициент. И вот сейчас реально просто миллисекунда. Ну, окей, секунда. И это будет плюс 350, давай скажем, долларов. Я надеюсь, что оно, за... оно зашло. Мы бы установили левел, это все здорово, и по итогу, что мы получили? Кстати, это дело упало на баланса. Получили мы плюс, ну, давай скажем, 350-400 долларов. 370 возьмем. Умножить на 68. Это 25 тысяч рублей. Мне нравится хайбетить здесь. Ну, серьезно. Единственный а, минус, почему-то я не вижу тут драгонлоров. Опа-на! А мед... ой, -ой, ой подожди. Не-не-не-не-не. Мы... Нам нужна медуза. Типа, я всегда знаю, что Ставил медузами, драгонлорами и так далее и тому подобное. А без медуз и драгонлоров жизнь не такая прекрасная, поэтому давай-ка мы запасемся в прок этими медузами. Их тут на сайте было, если я не ошибаюсь, 4. Кстати, сувенирный набор. Его мы тоже возьмем, ибо ну, а че нам, да? 91 на балансе. Сразу первая медуза залетает. 2, 1, 3. 1.2 это уже детская ставка. А у нас. А у нас мужицкие ставки пошли. 1700 на. На сливе 1700, 1,3, оно должно зайти. что -то как-то плохо, и сейчас есть шанс 5000 долларов сказать Гудбай Америка О, где не было никогда. Прощай, 1,3, давай. Пожалуйста, надо, 1,3 зайдет, круто не зайдет, очень не круто. Ну, кстати, мы не окупились, естественно, потому что мы там 1700 сказали Гудбай но окей, допустим, эти перчи еще раз. Еще раз, 1,3. Заходит, это прям Good, это Good, это отлично, это замечательно, а, и мы получаем, я надеюсь, мы получаем... Nice, вот это прям, да, да, знаешь, как-то... Nice. И тут реально nice У нас а, 4500 плюс 900. И жизнь-то хороша, хочу я вам сказать. А, 1.5. Каблстоун набор. Да, это каблстоун. Я не перепутал. Спасибо фейк открытиям в Counter-Strike. Собственно, 800 долларов. Здесь нет такой дорогой скин, как Медуза, как Перчатки. Поэтому зарядили 1.5 и забрали. Дефолтно, круто. И мы вот сейчас уже начали делать плюса. 1.5, еще раз. А, понятно. df 5. 5. F5 починила сайт. Чего? Меня забанили в прямом эфире без смс и регистрации. А что за прикол? Подожди, может у меня реально с на этом что-то? Я не знаю, что случилось, но у меня сейчас все появилось. Типа, я не знаю, в чем была проблема. Я надеюсь, это, это не какая-то беда у меня с компом что ну, я очень переживаю У меня сейчас обновились, короче, все иконки на рабочем столе Я, честно говоря, присел немножечко на жопу Ну, то есть я реально испугался Окей, тем временем у нас ставится нож на 1.5 Но 1.5 сейчас с огромной вероятностью не зайдет Поэтому я заберу на 1.2, 1.1, где-то вот так Или что? Или рискуем? Да, или рискуем ножом 1.5 Нет, не рискуем я, я пронес очка И у нас 970 Прости, А что по итогу? А по итогу-то 6 Слушай, если вот эту всю сумму сейчас зафигачить Ну, я очкую, мне очень страшно Блин, давай-ка мы попробуем с тобой Давай-ка мы попробуем 1.2 Это жестко, понятно, вот эти дела не могу Все ставить, зафигачим все вот это Игра уже, и мы, бля, оно бы зашло Боже мой Я просто не успел, ну, с... ну бля Ладно, поехали и Здесь залетает 5 400 Просто залетает 5400 Если оно заходит, это много денег я заберу. Я очкую, я заберу. Слушай, ну... Ну, не, круто же, да? То есть, смотри, что по итогу мы имеем. Я сейчас выделю все, что мы можем приобрести на этом сайте. А, и по итогу у нас в инвентаре 6400 долларов. Вот эти все замечательные, красивые, очень и очень дорогие, блин, скины можно поставить на 1.5. Мы выиграем дофига. То есть, вот если сейчас заходит 1.5, выигрыш будет великолепный. Просто изумительный. Но вопрос в том, зайдет ли оно. Но типа, 1 и 2 я заберу. Нет, я заберу вот так. Я серьезно, мне страшно такое делать. Смотри, по итогу, по итогу у нас уже плюс несколько тысяч долларов. Конечно, мы измеряем все в медузах. Ну, и типа, а в чем еще, да? То есть, нам определенно нужны медузы, поэтому мы закупаем очень и очень много медуз. Мы закупаем их на все деньги. Кому нужны медузы, бесплатно пишите под этим роликом, отдам. В дар. При, при, принимайте в дар. Еще и денег сверху заплачу, чтобы вы это забрали. 7900 баксов. Напомню, что в начале этого ролика у нас было... В районе 5-6 тысяч долларов Ну где-то вот так, сейчас у нас не будет Ничего, нет, у нас будет все У нас 7500 плюс 1900, естественно Мы измеряем это в медузах То есть мне интересно, сколько здесь Будет медуз, две уже есть И в принципе понятно, уже Три, сейчас пойдет четвертая По медуза и все эти медузы Сейчас полетят опять на 1,5 И напоследок, ну допустим Вот эти вот коллекции разрывали Мой канал, поэтому давай-ка мы купим их. У нас есть 5 медуз и 1 сувенирный пак Кабластона. Пак Кабластона мы заливаем с этими медузами. А и 1,5, если заходит, это все. Это good game, это well played, но серьезно. Но не, а, типа я же вот сделаю вот так, потому что мне страшно делать такие, собственно, ставки. Итого. Давай-ка, подожди, мы сейчас перчатки на двушку загоним. А на балансе у нас 8400. Медуза одна стоит, ну да, посмотрим сколько. Это где-то 6,5-7 медуз за ролик. Ну да, где-то 6,5. Хотя, подожди, я тебя только что обманул. У нас, кстати, ставка не зашла. У нас на балансе, да, 6,5 медуз. Этот ролик, наверное, закончится вот таким замечательным моментом. Я оставлю этот балик на следующий видос. И попробуем подняться еще. Каза! Бы куда еще дальше, но тем не менее, как говорится, высота не предел. У нас еще есть режим на который, в принципе, тоже можно удачно залететь. В общем, всем огромное спасибо, халява на фейл в прикрепе. Ребятки, огромное спасибо, кто ставит лайки под подобные ролики, потому как реклама движет моим каналом. И как вы видели, я начал заливать своим подписчикам по 40 тысяч рублей. Если бы не было подобных замечательных сайтов, которые меня спонсируют, не было бы таких роликов. Поэтому, ребят, больше лайков, дороже реклама и будут... Больше прокачки. Мы будем закидывать не 40, а реально 100 тысяч рублей подписчикам. Всем огромное спасибо! Это был Челло. Вед до новых встреч. Пока-пока.